В королевстве, где все тихо и складно, Где ни войд, ни катаклизмов, ни бури, Появился дикий ветр огромный. То ли буйвал, то ли бык, то ли дур, Сам король страдал желудком и астмой, Только каждый дикий страх наводил. А тем временем зверюга ужасный Коих ел, а их в лес волочил И король подчас издал три декрета Зверя надо бы одолеть наконец И кто отважится на это, на это Тот принцессу поведет в венец А в отчаявшемся том государстве Как войдешь так прямо наискосок Бесшабашный жил в доске и в гусарстве Бывший лучший, но опальный стрелок На полу лежали люди и шкуры Пили воды, пели песни и тут Протрубили во дворце трубадуры Хватит стрелка и во дворец ворлакут И король ему прокажет, и не буду Я читать тебе морали и унец но вот если к завтра победишь, чудо-юдо, вот то принцессу поведешь, подавинец. А стрелок дает что за награда, Мне бы выкатить порфейну водью, А принцессы и даром мне надо, чудо юдо я и так победю. А король, возьмешь принцессу и точка, А не до тебя, русство и в тюрьму. Ведь это все же королевская дочка, А стрелок, да хоть убей, не возьму. И пока он с ним вот так припирался, Съел почти уже всех женщин и кур, И возле самого дворца ошивался, Этот самый то ли бык, то ли тур. Делать нечего, Портвейну над спорю, Чудо-юдо победил и убег, вот так принцесса с королем опозорил, Бывший лучший, но опальный стрелок.